В этом уроке мы рассмотрим важнейший понятие, которое кардинально влияет на цену опциона, это волатильность. Волатильность один из важнейших и сложных для определения параметров. Как правильно определить волатильность, об этом спорит уже много, в отдельном уроке мы еще это обсудим. Существует два типа волатильности. Историческая волатильность, это мы берем базовый актив. Например, например, фьючерс на индекс РТС и рассчитываем на основе исторических данных, какая была волатильность. Подставляя эту историческую волатильность в форму Блэка Шоуза и, и зная страйк опциона, э, зная, э, соответственно, ПКУТ кол, мы можем точно рассчитать теоретическую стоимость при различных ценах. Можем рассчитать его теоретическую стоимость. Это вот такая прямая задача, то есть есть волатильность, мы посчитали и на основе нее определили, стоимость опциона. Ну, может быть и обратная ситуация. То есть у нас есть цены в стакане. Эти цены могут отличаться от той теоретической цены, которую мы рассчитали. И зная вот эти цены в стакане, мы можем, опять же, по формуле Блейка Шоуза, найти волатильность. Найти волатильность, текущую волатильность. И вот эта волатильность, которая посчитана на основе того, какие мы имеем цены на текущий момент на опционы, называется подразумеваемой волатильностью. То есть сюда уже включено и ожидание участников рынка, что может произойти э, с опционами, что может произойти с рынком. И вот эти вот две э, волатильности, они друг от друга отличаются. Ну, давайте мы сейчас откроем, э, скажем, э, сайт, который мы смотрели, э, график волатильности, посмотрим. Посмотрите, здесь есть Синим обозначено это implied волатильность, то есть волатильность, которая построена на основе э, текущих цен в стакане. А красным это историческая волатильность. Причем, если мы зададите, задим, зададим 30 дней, не 60, а 30 дней и пересчитаем, то у нас историческая волатильность изменяется. Возьмем мы за 5 дней, и историческая волатильность, что является среднекрадотичное отклонение. Это по сути, мера рыночного риска. Видите, историческая волатильность постоянно меняется. Если мы откроем терминал QUICK, то увидим, что волатильность, во-первых, она разная на различных а, страйках. То есть, если волатильность текущего опциона 21, то других страйков волатильность разная. Но мы рекомендуем пользоваться и сами используем вот эту волатильность, которую дает терминал QUICK. Причем иногда она отличается у различных брокеров. И вот это отличие волатильности для различных страйков. Это называется улыбкой волатильности. И иногда она может переходить в ухмылку волатильности, когда какие-то большие предпочтения для движения в ту или иную сторону есть у участников рынка. Причем ухмылка может быть как вправо, так и влево. То есть в любую сторону. В зависимости от того, куда ждет рынок движения. Связано вот такое отличие с тем, что формула Black и она является не совсем, там приняты некоторые допущения. Это чисто математические э, такие допущения, которые вот и повлияли на то, что чтобы использовать эту формулу Black и Show's, нужно использовать различные волатильности для тех опционов, которые находятся э, далеко от центрального страйка. Вот за счет этого получается такая. Улыбка или ухмылка, волатильность. Понять это сходу так достаточно сложно, но мы давайте с вами попробуем сейчас взять и построить эту улыбку бесплатно. Можно ее посмотреть, конечно, на различных ресурсах. Мы можем прямо с терминала Quick ее построить. Открываем программу Excel. Программа Excel настолько универсальна, что в ней можно рассчитывать, используя формулы, такие сложные вещи, которые не всегда предлагают и различные платные навороченные ресурсы. То есть возможности у Excel много. И вот мы сейчас, я бы хотел сейчас продемонстрировать одну из таких возможностей. Мы открываем терминал Quick. Мы берем, кликаем правой клавишей мыши по таблице. Копировать в буфер обмена. Или выделяем таблицу, делаем Ctrl-K. Открываем Excel и делаем Ctrl-V. Вот смотрите, у нас сюда полностью табличка скопировалась. Мы сейчас сюда скопируем рядом страйк, Вставляем сюда страйк, И теперь давайте выделяем эти две колонки. Данные. А, точнее вставка. ставить график. И выбираем вот такую вот волатильность. Нажимаем волатильность. Вот такой тип графика нам подойдет. В данном случае мы построили Зависимость волатильности от страйка. Сделаем сейчас это покрупнее. И смотрите. В зависимости от страйка у нас получается вот такая вот... Ну, здесь скорее, наверное, все-таки больше улыбка. Хотя небольшая ухмылочка есть. Давайте вот смотрим сейчас. 120 плюс 60, 170 и минус 60. Ну, волатильность больше возрастает а в сторону уменьшения. Соответственно, все-таки рынок на текущий момент больше склонен в медвежью сторону. Вот в зависимости от того, куда более крутая идет, в какую сторону латинец больше растет, значит в ту сторону рынок ожидает движения. Но это такое опять же, одна из косвенных предпосылок и косвенных свидетельств. Ориентироваться, конечно, на это нельзя. Если вот у нас не улыбка, а вот ухмылки направлена на Ожидание в сторону падения. Это не значит, что нужно шортить и ожидать а получить прибыль. Нет. Но как дополнительный фактор это можно использовать. Ну вот такие вещи можно при помощи Excel делать. Строить графики. Вот мы можем также построить и цену в зависимости от волатильности. Все что угодно можем. Теперь давайте возьмем option.ru. И здесь вот построим. Только мы возьмем не ближайший, а также возьмем сентябрьский опцион квартальный, ну и видим, что здесь, естественно, получился точно такая же вот ухмылка волатильности. Да, здесь это как-то виднее. То есть то же самое можно построить самому, то же самое можно воспользоваться различными ресурсами.